Всем привет! В 2019 году стало известно о новой избраннице Дмитрия Шепелева, Екатерине Тулуповой. Влюбленные тайно поженились, а весной этого года стали родителями. Дмитрий рассказал, как его старший сын Платон, рожденный Жанной Фриски, называет свою мачеху. По его словам, в семье царит непринужденная обстановка, а к Тулуповой Платон обращается по имени. Называет Катя, пояснил Шепелев. Поклонников очень волнует, вспоминает ли мальчик свою родную маму. Дмитрий пояснил, что часто рассказывают сыну о Жанне. Платон знает, кем была его мама и как к ней относится сам Шепелев. К слову, экс-ведущему Первого канала приходится налаживать контакт не только сына с новой женой, но и собственной пачерицей. У Екатерины есть дочь от предыдущего брака. Девочка – ровесница Платона и ходит с ним в один класс. Дмитрий признался, что поначалу наладить общение было очень сложно.